Если сравнивать западную систему образования с тем вообще, как все происходит в Кении, к примеру, что здесь в Америке огромное количество людей, они просто переезжают из штата в штат, или из города в город, или из района в район для того, чтобы выбрать школу то это первый вопрос, который произникает в Кении. В Кении нету таких возможностей. Выбора люди... такого нет, дорогие друзья. Да, люди не выбирают, они не выбирают, выбирают место, они не выбирают город. Они идут в школу там, где они родились. Это, наверное, так вот, как в селах, наверное, да? Даже полтора, по два километра на пять километров, да, в селах? Вот точно так же, наверное, там обстоят дела. Совершенно верно. Километры, наверное, преодолевают для того, чтобы попасть в школу, наверное, одну единственную в округе вообще по скалам. Вообще, я, вы совершенно правильно подмечаете, это об, обычная вот такая сельская система в рамках целой страны. А, целой страны, в которой по численности населения насчитывает, наверное, около 50 миллионов людей. А... Оля подает знак головой, что это правда, <Libré> <une> она сильна в цифрах. И это правда, что Кения это страна в... с населением в 50 миллионов, это очень хорошая большая территория, это практически на машине, чтобы пересечь страну, это нужно 16-18 часов, скажем так, от границы до побережья Индийского океана. Так, 16-18 часов. И преодолеть страну и преодолеть страну да и э, да, вот так. но реальность такова что э, что когда мы попали там и начали думать о том вообще как э, э, где мы попали и мы начали анализировать вообще ситуацию которая возникла э, со мной произошла достаточно интересная вещь и эта вещь она подвинула к тому что мы начали интересоваться более углубленно тематику образования, потому что а, изначально первый вопрос, а, когда мы приехали в Кению, стоял вопрос, что мы будем заниматься строительством и созданием церквей. Mm -hmm. Мы будем заниматься а, служением, которое будет поднимать церкви, пасторов, лидеров церквей. Mm -hmm. а, мы будем заниматься библейской школой. И, конечно же, мы эти вещи ну, мы не, не учитывали не, вообще мы, образовательный процесс. Мы не учитывали образовательный процесс, и мы не оставляем то, о чем мы изначально говорили. То есть, естественно, мы будем заниматься пасторским. Дальше. Пасторским Конечно, же. Конечно же. У нас есть определенная часть, которая идет в процесс вот сейчас подготовки к тому, чтобы туда выезжали команды людей, которые будут заниматься образованием пасторов и лидеров. И это другая тематика, но это тематика, которая тоже будет для нас очень актуальна там. И очень актуальны будут люди, которые в этом направлении могли бы двигаться. Вундерсмрах Но... ли что а, даже рядовой христианин, который ходит в школу библейскую здесь или в церковь даже просто каждое воскресенье по знаниям а, он даже больше имеет знаний, чем многие, поскорее местные. И это правда, что сейчас вот любой может поехать с вами в Кению и быть очень полезным. А, да, это правда, потому что а, я уже не раз говорил об этом, что среднестатистическая проповедь кенийского епископа выглядит из, скажем так, основных постулатов христианской веры. Угу. Что мы веруем в Господа Иисуса Христа, который умер за наши воскр... грехи, воскрес для нашего оправдания, мы теперь дети Божьи, мы идем на небеса, наши грехи они прощены, потому что мы его исповедовали как своего спасителя. Но это именно тех, с которыми мы работаем там, в горах. Угу. Потому что есть, которые учились за рубежом, но это обычные епископы, это вот именно такого формата. Я mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah. вам скажу. То есть глубин, глубины, то есть основы, основы yeah. взятые есть, yeah. Yeah. а глубокого изучения, понимания, как бы обучения вот деталям, почему и как и что, то есть там этого еще нет. Mm -hmm. Нет, конечно то есть вы же. Вы это нет. делаете как раз, поэтому uh, берете людей. С собой. Вам, я вам скажу так: uh, среднестатистический генерец. А, ну когда мы говорим вообще потому что образование оно что-то стоит оно же не бывает бесплатное да? а, среднестатистический кенийец он получает заработную плату где-то 50 долларов это Месяц. Ну, да это человек который живет в городе 50-60 долларов и если у кенийца есть заработная плата 90-100 долларов mm -hmm. это богатый человек дорогие вы сейчас резко стали богатыми по кенийским меркам и да. Мы, наверное, все миллиардеры. Вообще пенсия пятьдесят пенсия долларов, тоже люди пенсионеры вот живут пятьдесят долларов в Украине, например, да. Вы средний стати статистический кенийец, а если у кого-то пенсия сто долларов, вы вообще миллионеры. Да. И это такая, это абсолютная, абсолютная ситуация, абсолютный дисбаланс, который находится потому что, в обществе, потому что среднестатистическую заработную плату государство официально объявляет, что это 100 долларов. Но 100 долларов – это заработная плата со всеми чиновниками, бизнесменами, предпринимателями. То есть это статистика, mm -hmm. которая выводится, учитывая, вот, скажем так, богатый, состоятельный класс людей. А обычные люди они живут школы очень скромно. Платные? или бесплатные? Сколько они стоят? Школы платные. Бесплатные. Все школы Все. платные. Э, стоит школа э, где-то приблизительно 800-900 долларов за год. Вы, вы, вы, вы, вы, Но ну, вы можете себе представить... Для Кении вы... это просто не подъем. Конечно. А вы хотите сделать школу бесплатную? Или платную? А, значит, у нас а, изначально изначально то, что мы хотим сделать, потому что есть а, несколько программ, а, в, а, зарубежных программ, английских там, mm -hmm. да. А, в, в великобритании находится или находится в америке организации благотворительные фонды различные которые школы берут на обеспечение то есть когда ты построил школу они у них есть фонд которые берут эту школу на, на полнейшее обеспечение то есть они платят заработной платы, они оплачивают все расходы которые связаны со содержанием школы но они это делают только если у тебя есть уже реализованный проект и на данном этапе мы говорим именно о таком проекте. То есть мы строим школу, и мы потом финансирование для содержания этой школы мы находим в подобных фондах, которые работают. Но второй вариант, который у нас уже, нам уже это предложили, предложили там, нам сказали что если вы можете организовать вот школу и построить ее обязательно подумайте о том чтобы к школе было построено общежитие угу. почему потому что есть большой контингент людей которые готовы отдавать детей на хорошее качественное образование и они готовы платить этих 800 долларов до того что они допустим на учебный год или на учебные полугодия Живет. они пересылают ребенка даже в другой конец страны лишь бы он учился в хорошей школе и они готовы вот оплачивать вот этих 800 долларов угу. и нам уже несколько человек написала что это что из мумбассы они готовы угу. переслать детей. детей в нашу школу если это будет школа которая будет построена белыми миссионерами а, и и они там... понимают что это качество образования это тому, абсолютно, это и сразу это они... вот буквально... даже не отговаривается они это все сразу понимают они все, он все это понимают mm -hmm. потому что основные образовательные вот процессы, которые идут в стране они идут благодаря миссионерам они бл... идут благодаря вот обычным простым mm -hmm. людям которые приезжают туда, mm -hmm. это yeah. не люди, которые приезжают там с огромным... Я не сказала, что это обычные люди, это необычные миссионеры. Я ну, обычные общалась люди. с ними больше и узнала их еще глубже, как говорится. Я просто считаю это необычные. Они очень скромные люди, но они необычные. И поэтому я не знаю, сколько детей с помощью этой школы они обучат, но я знаю, что они уже меняют жизни людей, находясь процессе э, перемен даже собирая средства на эту школу находя людей э, извините сколько вы э, проходите времени чтобы найти нужных людей чтобы этот проект который мы сейчас Ой. все увидим состоялся это же земля это финансирование это педагоги это дети это люди вы понимаете для кого кстати сколько детей поместятся в школе вот за а, вот вот я а за этот год, ну давайте так давайте так я вам тогда если вот мы переходим вот к этому вопросу тогда я уже тем людям которые нас слышат и нас смотрят я уже вот покажу вам а, вообще а. всю ту затею до да, которая есть у нас потому что когда мы говорим о школе а, когда мы говорим о школе в населенном пункте которая называется на и то есть это находится в горах Хени. Это где-то приблизительно, наверное, километров 30 30 как американская школа, крутая, хорошая, частная Друзья, в горах Хени. Но, но я вам могу объяснить, почему она выглядит так, как она выглядит, потому что там Пожалуйста. идут тропические дожди, и там невозможно. Давайте будем показывать. Давайте мы покажем друзья, людям, мы которые самому, нас. Самому... Это есть генеральный план. Это центральное здание. Вот mm -hmm. здесь центральное здание находится. А, в этом здании по кенийским меркам располагаются три а, учебных заведения. А, первое это nursery school, то есть это детский садик. Mm -hmm. а, и и secondary, primary and secondary school. То есть в данной ситуации а, вот одно из этих корпусов, или это, или это, оно будет посвящено детям дошкольного образования. А, а второй корпус это образование которое идут до восьмого класса дальше да сколько угу. нас С 7 лет 7 до, 7 до 14 лет это основной корпус угу. это вот будет расположено здесь угу. а старшие классы они тоже будут занимать это уже остальные вторые Четыре класса, которые они проходят Образование, они будут располагаться ну, В каком-то из этих крыл, крыл здания Как, бы, вот как так вот. интересно. Да. интересно Конечно, у каждого здания У каждого здания будет свой отдельный вход У каждого будет своя парадная площадочка Которая здесь расположена очень а, красиво. У каждого здания они будут по пожарным безопасностям. естественно, они будут соединены внутренними дверями, но в целом дети, они будут И находиться... И туалет, я вижу, есть, да, два? Ну, есть, да. И парковка? Ксения, я хочу <с подметить, я хочу подметить, что здесь нет... А в этом здании пока нет электричества в этой местности нет, электричества. нет электричества и когда мы разговаривали с нашим правительством mm -hmm. и мы рассказывали им нашу затею и делали mm -hmm. некие зарисовки они нам обещали что они нам ну, как бы подведут, подведут? электричество, но подведут ли, мы этого не знаем, потому когда мы, давали, а когда, да, когда, мы давали, когда мы давали задачи людям, которые все это рисовали, и мы объясняли, что мы хотим, и как это все должно быть выглядеть, мы обязательно стали, ставили на упор а, на большие фасадные окна чтобы было большое Нет, количество все. естественного освещения потому что в реальности мы не знаем там светло до какого времени? А, там светло с 6 утра с 6 с 6, 6 утра А и светло ну, где-то до 7 то есть до обычно 7 да, в 7 12 часов до часов да, 12 okay. часов полноценно светло но обычно в 7.15 уже начинается ночь потому что это экватор да. солнце быстро да. садится за линию горизонта и все Расскажите, что Я еще бы... там на плане. Я вижу даже футбольное а, поле. Да, есть, здесь есть вообще по кенийскому законодательству обязательном порядке должно к школе прилагать футбольное поле, иначе школа не может получить государственную аккредитацию. И это все, естественно, сказывается на, на дипломах. И скульптура нужна. Спорт он Спорт нужен, однозначно. здоровом теле, здоровый дух. так что у нас здесь есть спортивное поле. А здесь в этой части будет стоять турникеты для ребят, для молодых пацанов, которые потом здесь будут сделаны. Эта площадочка она специально отмерена для этого. А, сейчас, секундочку, он как будто ушел в спячку. Ничего. Будет находиться э, как бы, такая секция, которая будет наполнена различными такими силовыми тренажерами для Супер. молодых пацан, чтобы у них было куда девать энергию. А что вот это? А, это будут э, такие беседочки, то есть это будет э, ну такие Начинать накрытия. Т... или посидеть? Посидеть, конечно. Уроки на открытом воздухе? Можно Уроки делать. на открытом воздухе, общаться можно на открытом воздухе. Очевидно. И мы вообще да. рассчитываем на то, что впоследствии это место она станет как шивает, а... бисером делаешь, да. украшения на ваша любимая тема да. <сстан> да? О, tiver... <сстан> я просто влюблена в то что делают кенийские женщины и эти украшения уникальные вот, ну э, да, следовательно, вы упомянули, кстати, вы упомянули туалеты. Вы, да, э, я да. увидела, что там а, два. Это здесь, не, Ксения, здесь нету воды. Ну, я понимаю, это обычная причина, когда я жил в Советском Союзе. Совершенно верно. Совершенно... А кого еще Совершенно... есть такие туалеты? Совершенно верно. Вода, господина. Это... Вот. будет любимочка. Да, ну вот. скажу, я вам правду. Вот я, если ну, да. если вот, честно отвечать нам их нужно будет сперва обучить как этим пользоваться Унитазом, всем. Да? Потому, что, потому что да потому что мы когда вот, мы даже были разговаривали с одним бизнесменом который построил а, а, жилой комплекс, и он говорит, что это был второй комплекс Который он построил И в втором комплексе он просто сделал вот Советские дырки в полу да, да, да. Он, Я говорю, слушай, почему так? У тебя все так классно да. здесь Он говорит, потому что бесполезно Объясняет киницам, даже состоятельным киницам, а, Вообще, что такое горшок? Я прошу прощения за те вещи Которых я говорю в прямом эфире Но это правда Это реальность Но в этих туалетах будут такие дырки Как в наших советских туалетах Помните, в советскую школу вот ага, то есть порядка. с натурочками, да, с да, не да. я Нет, я, да. я, за, я, дверечки, за то, да. я за то, чтобы людям, конечно же, с детям сделать, потому что раньше даже вот, вот сейчас вот при всем, что вы говорите, и о чем мы говорим, я помню моего первого пастора, пастора Алексеева лидяева когда он построил... и ваш да. Очень, интересный, Он, интересный да, человек, да, очень интересная личность и очень такая личность, которая, скажем, выделяется среди да, среди, да. среди среди вот славянского такого пасторского состава. Так вот, когда пастор Алексей сделал сделал ремонт церковь сделала ремонт в основном здании в Риге на улице Ирлова с Ирлова у него было специальное служение, которое было посвящено тому, чтобы людей ну и опять-таки, вроде бы это была Европа. Вроде бы это была Европа. Но людей нужно было обучать, обучать тому, как обращаться вообще со санузлом вообще. И какая часть санузла, это к чему. -то. Культура, гигиена, даже да. руки мыть как часто надо, ли даже обрабатывать. Вот я посмотрела, как там мясо без холодильника да, висит. Да, магазинах конечно. это тоже это не образование это как бы в других странах вот какие другие есть там пакеты с водой да вешать чтобы мухи отлетали не прилетали а там даже пакеты а там с да, у висят. людей такой мысли нет да. даже не, не, это и, недостаток и, образования да это недостаток образования потому конечно мы не ну, как бы с долей иронии говорим об этих вещах но я конечно за то чтобы поднимать уровень культуры Все людей потому крутые. что а если так сравнить совершенно верно потому что в данной ситуации если мы говорим о том что это будет первоклассная школа и она на самом деле будет первоклассная школа по, по кенийским меркам а, то мы вообще соля за то чтобы из этой школе выходили люди а, которые уже на уровне а, там, 2 3 класса все таки уже знают вообще что такое нормальный санузел и что такое пользоваться нормальным санузлом а если сравнить образование вообще вот допустим их выпускной а, или их уровень образования спустя 9 классов и, а... 9 классов США и 9 классов постсоветского пространства, например, там Россия, Украина. ну Пример. Насколько сильный разбег вообще? Сравнивали? У вас вообще была мысль сравнить? У нас есть несколько людей, с которыми мы говорили по этому поводу, и как бы сравнение идет примерно такое, что если ребенок в Кении заканчивает 9 класс, до его интеллектуальный уровень развития, ну как бы так, опять таки, я ни в коем случае не хочу относиться, не никого, да, не, не обидеть правда, и относиться оценка. не, да, мы просто говорим о какой-то статистике, о какой-то оценке, которая существует, она находится где-то приблизительно на, ну, ну как бы так по западным меркам, европейским меркам, на уровне 5-6 класса. Девятый или пятый? Чтобы я хочу пояснить почему такие вещи происходят почему? потому что а, если вот по, да потому Конечно. что если западная система или европейская система или даже советская система образования она была построена на том чтобы человеке развивать логику логическое мышление почему вот такое большое ударение ставилось на математику на исчисление mm -hmm. на э, алгоритмы на всякие алгоритмические линейки там mm -hmm. и все прочее прочее потому что все это развивало интеллект это все развивало мышление. Вот в кинийской школе этого нет. и Вот там им... математику не преподают? Или там не направлено на развитие интеллекта? Она не кений. направлена на развитие как бы, интеллект. На Она... что упор идет больше всего? А... Вы вообще затронули очень интересно. В кений... Мы уложимся в час. Я хочу сказать, давайте... Мы еще покажем слайды, потому что у нас есть 3D изображение, но я коротко отвечу на ваш вопрос вообще все выглядит так что вся система образования система образования вы согласитесь наверное со мной что она является основным фактором который показывает вообще к чему нацелено правительство то есть если правительство нацелено чтобы из школ выходили первоклассные студенты то в данной ситуации кенийская школа она нацелена на то чтобы выходили обычный простой Рабочий, рабочий класс, класс. которые на уровне э, того, как выращивать коров, э, как пасти э, коз, как доить, там, кобыль, кобылицу да чтобы они больше дальше не мысли То есть ограничено. Очень ограничено. Очень и ограничено. И вы говорите, что кукурузу сжигают, не знают, что нужно как бы не сжигать, чтобы плодороднее земля. Конечно, была. потому что же земля всегда. Да? Да? да, они не знают этих вещей. Потому, ну, как что, все давайте... интересно, дорогие друзья. Продолжим Бунтерск. Давайте продолжим, потому что у нас еще столовая, есть. Столовая, да? Да, здесь будет в этой части будет столовая. Вот здесь здание столовое. Парковка. Административное да, здесь да. будет здание. А, да, небольшая парковка. Но а кто там, там будет на ну, этой ваша машина, которая стоит одна кенийская машина, кстати, я узнала, дорогие друзья, по цене двух американских. Вообще. Причем, какая машина? Полтора, да? Там да, маленькая, полтора. такая скромная, 1,5 объем, потому что там очень дорогая растаможка. Будет стоять там машина На самом деле, я хочу сказать, парковка, она, конечно же, нужна, потому что если родители будут привозить своих детей на мотоциклах, еще да. что-то, это маленькая парковочка, она очень, буквально да. там на несколько машинном Она должна быть бы. предрасположена обязательно. Что-то должно быть, быть. Да. совершенно верно, что-то должно быть. Здесь, в этой части, находится хозяйственный блок, такой вот подсобный блок а здесь охранник да а в этой, в этой части здании. да это будет двухэтажное здание в котором на втором этаже на первом этаже мы хотим сделать комнату в которой он может жить а да. вторая часть, она будет такая, как смотровая площадка над территорией, чтобы он все-таки просматривалась Вот эта территория. А есть просм... какие-нибудь опасные, там, не знаю, животные? От кого ограждение? Или просто эта территория школы выделена? Или там какие-то есть опасности? А, ну, ограждение, конечно же, нужно, потому что, естественно, здесь на этой территории находятся маленькие дети. Здесь на этой территории будет находиться дети, которые с 4 лет. Да, то есть конечно же ограждение нужно а охране круглые сутки там будет для чего тоже от кого охранять но Могут я, конечно же вы же вы ж должны понимать что здесь в школе будет находиться стулья будет находиться столы а, любой ну любой стол mm -hmm. да любой стульки не mm -hmm. он стоит там от 30 долларов и oh, выше okay. американ стул. да один стол да. это зарплата можно сказать почти. да ну я вас умоляю более того когда они идут в государственную школу они сами должны Должны себе купить во первых школьные принадлежности, во вторых форму а в третьих они должны прийти со своей партой партой своей дорогие друзья вообще кто нибудь приходил со своей партой в школу есть такие существуют это вот, когда ты все это видишь. Вообще мы сейчас идем очень сильно по верхам. Мы просто идем вот просто по верхам, потому что там внизу лежат вообще жестокая, просто жестокая статистика, которая вообще существует по низким школам. И чтобы ну хотя бы немножко туда глубину коснуться, я вам скажу, что статистика она такова, что 30-40 процентов детей кинеских детей находятся в школах. 60-70 процентов они просто гуляют по улицам. 70 процентов гуляют по улице о каком можно развитие и образование да. и вообще прогрессе еще один Т вопрос который... <связывается> который касается глубины это вопрос качества преподавателей это страшно, потому что кенийская школа она построена на насилии преподаватели бьют детей за неуспеваемость за множество множество вещей которые происходят как бы в, в их жизни если они что-то не понимают так, Бунтерс, И... у меня морщина появится если я так буду удивляться у меня такие страсти, как это бьют детей да запросто причем их не просто бьют вы вот, знаете там похлопали ребеночка а по закон, мягкому месту закон, как а вы какой защиты? закон вы о чем говорите закон как бы запрещает но закон не так сильный как я традиционный вам, я, вам, знаете, а. как, я вам знаете как я вам знаете есть традиционный какой-то внештатный устный да. я вам знаете как скажу у нас была а, практика такая что у нас была возможность говорить в одной из книничек школ об, об образовании mm -hmm и говорить с преподавателями этой школы. И мы долго объясняли им вообще, как устроена детская психология, на что дети обращают внимание в разных возрастах. Вообще, вот я смотрю на лица людей, они просто прозрачно смотрят. То есть у них буквально в смысле все что да, все что я говорю в них это вызывает вообще полнейшее ну как бы игнор, полный игнор и явно все это смотрел и потом вот с нами там в, в помещении сидел один один белый миссионер mm -hmm. и который являлся руководителем этой школы и, и он когда мы встретились с ним он говорил Вы знаете да на самом деле это большая проблема я не, я не знаю что сделать как их обучить тому что детей не нужно быть Витя говорит э, у нас считается христианская школа у нас работают христианские преподаватели но они хлопают детей до того, что реально дети писают от страха. И мы как-то обо всем этом говорили, говорили, люди, перед которыми мы говорили, они знали, что мы с Америки. И я смотрю на их реакцию, что у них отсутствует вообще всякая реакция. И я обращаюсь к этому человеку, к директору школы, и я говорю, я беру его за руку и говорю, если ты еще раз услышишь, что кто-то из твоих сотрудников бьют детей образование которых ты оплачиваешь у тебя есть мой телефон ты можешь позвонить мне и я обеспечу тебя первоклассными западными преподавателями и эта проблема будет решена раз и навсегда и в этот момент люди напряглись потому что они могли мы потерять слышали, работу. понимают работу, О, а чем же я буду жить да, да. А что же я буду? и потом и потом когда вот мы э... конкуренция сразу раз? совершенно верно После этого, когда мы встречались, уже несколько раз созванивались, встречались, разговаривали. Он говорит, ты знаешь, говорить, твои слова произвели эффект. Эти, вот эти слова произвели эффект. То есть конкуренция она как бы страх включает. Страх работу. включает. Определенный страх она включает и ну, как бы вот, вот так вот. И потом у нас еще была возможность общаться с этими преподавателями. Мы делились какими-то вот западными практиками образования. Мы уже Они говорили. Слушали, да? Они уже набили, да уже фокус уже, на... уже был другой. И даже не с несколькими из них мы подружились достаточно близко. Они там были у нас дома, мы приходили Футерс к кинуться. <laughs> Ну это, это хороший страх. Это знаете, это страх высоты. Давайте 3D. У нас очень много информации по Кении, очень много информации, почему мы это делаем. Да. А, вот здесь а, как выглядит фасадная часть школы. А, О, да, то есть вот здесь поближе. вот эти торцевые комплексы, а здесь основ, основной комплекс. Конечно. А. Единственное, конечно, что похоже у нас изменится, у нас здесь не будет брусчатки на этом месте, потому что мы не уложимся в, в нормальный бюджет. Если Брусчатка мы сможем, дорого, да? да, это будет дорого, это очень сильно поднимет цену. Но обычно есть такая хорошая кинеская практика, как решается проблема с этими дорожками. Они выгребают здесь землю, ставит внизу большие камни, большие блыжники, mm -hmm. а поверх сыпет мелкую-мелкую такую дробленую щебеночку. Mm -hmm. И тогда, очень, поскольку это в горах, дождевая вода очень быстро уходит туда вниз, и вот эти большие камни, которые здесь положены в основании, а, такие ближники mm -hmm. прямо, они держат вот эту всю конструкцию вместе, mm -hmm. чтобы она из вот этой глины после дождей, она не mm -hmm. расползалась mm -hmm. да, под детскими ногами. Mm -hmm. вот. То это будет даже с практической с точки зрения гораздо удобнее, потому что дожди, mm -hmm. они вот это вымоют и и вот это та часть которую нам нужно в этом проекте поменять которая ну не, не совсем соответствует здравому смыслу да ну здесь еще в такие ракурсы с разных ракурсов как она выглядит здание mm -hmm. да вот okay. это эти маленькие блоки которые здания да, это задняя часть здания да. Это удивительно, насколько да, там и это приближает, такое фразу показывает, оживает, да? Да, конечно, это все оживает. А зелень растет реально, там что-нибудь да, Конечно, там растет. зелень растет. Ну, Ксения, если, ну, представьте себе, ну, если он. Уна... Там пальмы нарисованы, прям так посадить можно. А, а, вообще на этой территории есть деревья, которых которые здесь не отмечены, угу. но мы смотрели по планировке по всему, что мы Оставить, можем сохранить нужно. несколько крупных деревьев и расположить здание. Мы, мы, мы уже естественно мы были там, мы все угу, это видели, угу. и это все возможно как бы расположить так, чтобы на этой территории еще сохранить несколько крупных деревьев, которые ну хоть какой-то тенечек будет а создавать. А как дела с водой? А с водой мы будем делать скважину там. Свою. Свою. У нас будет скважина. Там будет скважина к слову. Там пока нету скважины, они эти люди просто пользуются а, а, там, ну, то есть какими-то вот такими грязными колодцами, которые они роют, еще что-то. Очищают они а, как-то вот. Нет, конечно же нет. Кстати, Она вот просто маринга, Найдите ее там. А с помощью их семян они очищают воду. Но вы нам поможете с этим, потому что Подскажи. мы с вами разговаривали об этом до эфира, да. Да. я да. думаю, что вы нам поможете они с этим. очищают воду. Да. Да. я думаю это будет очень полезно это будет очень полезно знать но в данной ситуации конечно здесь будет на территории будет находиться скважина там уже есть место и у них были ну, такие местные вот кенийские вот, попытки сделать там скважину и конечно это все венчалось не успехом потому что ну, у них не было необходимых средств для этого они пытались своими руками что-то делать и в итоге ничего у них не получилось ну no, yeah, да, это тема скважин ⁇ это вообще отдельная тематика, потому что цены на скважину меняются в зависимости стоит от... Места. Здесь скважины, а, в, в этом, в этом месте мы еще точно не знаем, но цены на скважины крутятся от 3 до 12 тысяч долларов на скважину. А сколько стоит вообще, вот, чтобы купить землю, построить школу, материалы все все, все. считали, у нас смета есть? А, да, мы считали, первая что есть, да. да, у нас есть первая смета, первичная оценка этого проекта где-то составляет приблизительно 250-270 тысяч долларов. Вот. А в Америке такая школа бы стоила больше миллиона. Ну, конечно. четыре раза ну, дешевле. Конечно. Но а, важность теперь для кого? Сколько детей нуждается в этом? Почему? А вообще, я вам скажу так, у нас есть, ну, скажем так, мы просили, чтобы нам предоставили это официально, потому Статистика что мы да, мы просили, чтобы чиновник нашего города, он нам дал документ. Потому что мы объяснили ему что мы будем делать и как мы это будем делать и нам конечно же нужен такой документ мы говорили о том чтобы он дал официальное письмо от правительства и подтвердил вот цифры о которых мы говорим но пока мы этого документа не получили и конечно нам опять нужно звонить туда опять нужно с ним разговаривать и я наверное понимаю почему они или медлят или забывают умышленно забывают потому что вы представьте, вы представьте себе если статистика кинисты вот, нашего каунти статистика говорит о том что менее 10 тысяч детей каждый год сдают государственный экзамен при миллионном население каунти то вы представьте себе если он нам выдает документ который говорит, что в этой местности находится около тысячи детей школьного возраста. То есть, одна эта цифра, одна эта цифра по одному э, району, по одному селу, большому селу, она уже ну, очень сильно конфликтует со, всеми, со всей той информацией, которая в принципе ну, как бы существует в неком доступе. Тысяча детей. А школа на сколько человек рассчитана? Ну, мы думаем, что здесь в реальности в этой школе может поместиться на один учебный год где-то приблизительно 350-400 детей. Но, в всяком случае уже большой шанс. Очень да. Вообще в кенийских школах а, существует очень жесткая практика. Я вот опять-таки, я mm -hmm. же говорю, мы ходим по верхам. Mm -hmm. Сейчас если мы говорим... Копаем... По, по низам это до утра. Если, да? да, это до утра. Если мы говорим о том, что как вообще устроена кенийская школа, школ не существует. В нашем каунте, если дети заканчивают образование до 8 класса, только половина из тех, которые закончили образование до восьмого класса, только половина может перейти в образование средней школы. Потому что не существует школ. Они научились читать и писать, и на этом у них все закончилось. Друзья, вот во сколько лет вы уже умели читать и писать? Напишите, пожалуйста, под видео, когда а, вот, так, смотреть запись. Напишите. Так вот, что я сейчас скажу? А, а ну, абсолютно по-разному ну, все. Среди, абсолютно по-разному. Я так. думаю, так, если, если хоро если есть на самом деле хорошая школа, такая вот, ну, скажем так, которая была основана миссионерами, mm -hmm. то дети выходят уже из детского, детсадовского возраста, они уже умеют читать и писать. Вы будете обучать на английском или самоель будет ваш сын обучать еще и русском а, он может обучить вы, общем, вы видели видео видела. где я он видела. разговаривает где он учит кинизских детей русскому языку я понял на что вы намекаете а, на самом-то деле он конечно он может обучать русскому языку уже но кинизское официальное образование оно конечно подразумевает английский язык и это есть большой плюс потому что Язык, коренной язык, свахили, на котором они разговаривают, это язык, который состоит всего лишь из 900 слов. И в этом языке огромное количество слов заимствовано с немецкого, с датского, с арабского языка и с английского. Да. Это тотальная смесь, но в реальности... И они, конечно, когда они в школах обучают детей на английском языке, это дает им дополнительный хороший шанс вообще куда-то вырваться. Потому что если ребенок старается... Он, и он на самом деле старается у него после окончания школы, у него реально есть шанс получить какой-нибудь грант через какую-то западную благотворительную организацию или через западную миссию христианскую какую-то, чтобы он мог попасть в западный мир и там получить хорошее образование. Я вот сейчас сижу и считаю, сколько же надо продать таких вот украшений, чтобы 20% вот этих украшений, я так понимаю, они же будут идти на школу. Да мы чтобы... отдадим, да, мы отдадим все. Ну, а, понятно, мы отдадим все 100%. Надо женщинам еще, надо на школу. Я просто сижу и думаю, надо срочно помогать как-то продвигать эти прекрасные украшения, чтобы быстрее была не одна школа. Абсолютно, абсолютно, я с вами согласен, я вам более того скажу. У нас уже есть информация о втором участке, где мы это можем сделать. И это, это территория, которая принадлежит одному из очень хороших людей, которого мы знаем. Хотя для Кении это не показатель. Хороший человек это не показатель это uh, нужно много-много делать много правильных вещей чтобы хорошие люди всегда остались хорошими людьми и чтобы никогда нам на фоне материальных интересов uh, или заинтересованности или элементарной жадности эти хорошие отношения не испортились uh, для этого нужно разумно действовать у нас есть много истории по этому поводу которых мы уже знаем практика так что мы знаем, как страховаться, мы знаем, как разговаривать. Мы даже здесь буквально вчера мы встречались с миссионерами, которые работают в Африке уже более 10 лет. И мы говорили о разных-разных аспектах. Они работают в Конго. И мы разговаривали с разных аспектов, которые есть их служение. И это очень сильно походит вот, практически, вот, что называется, как близнецей с тем, что происходит у нас. Только у них в Конго еще больше бедности, чем в Кении. Потому что первый показатель. Просто один показатель, чтобы вы понимали разницу между Кении и Конго. Аренда машины в Кении стоит 30 долларов на день. Ого. Ого. А в Конго 200. Ого. Так, ну, это, это называется, попробуй найти еще машину. Демократическая республика Конго. В общем, это ну очень что, это очень сложно. Очень глубокая большая тема. У нас еще слайд есть или мы уже заканчиваем? Нет, мы можем на этом закончить и мы, по поводу слайдов. Единственное, мы можем показать последнее еще, еще раз то, как выглядит а, наш проект. Да, общий проект. Uh, как выглядит основное ожидание школы, которая находится здесь здесь находятся самые злые которым три школы это не одна школа, это три школы это весь процесс вот mm -hmm. ребенок поступает в... он поступает в четыре года и в возрасте там 15 16 лет он выходит из этого здания уже с абсолютно другим обновленным мышлением более того я хочу сказать один из очень важных вопросов которые мы можем делать если это частная школа mm -hmm. мы можем в частной школе свободно э, преподавать веру mm -hmm. мы можем этим детям вот с детского возраста основа, вкладывать библейские основы библейское мышление библейские ценности ценности царства божьего так что вот это все, оно повлияет на жизнь очень большого количества людей. Это буквально в смысле будет тысячи людей, которые вот, а, изменятся через такое. Я считаю, что это небольшой проект, потому что а, потому что у Бога нет ограничений. Да. У Бога Давайте нет ограничений. что 250 тысяч долларов всего лишь школа, это три школы, три школы, да? Это земля, построение, все там вода провести, ну, в общем все, все, все, что нужно теперь давайте посмотрим а, начнем с малого землю купить да? давайте все вот большой разбивает на мелочи землю купить семь с половиной восемь тысяч один только участок их надо два или три Да. Есть 20 тысяч здесь, 1, то есть, акр. Я, а, это что а, вы позвольте мне уточнить вот здесь один акр стоит семь с половиной 8000 да то есть у нас есть там ну, это все нужно торговаться, это все нужно Похождать, обсуждать, да, да, это все. Мы, мы, конечно же, будем трамбовать по максимуму, потому что нам нужно сэкономить да. а, финансы, вода. которые которых у нас еще пока нет, но они у нас будут да. <laughs> во имя они Иисуса. Уже есть, они, уже, они уже там есть, приготовлены. Да. аминь. А, здесь этот участок составляет где-то 5 акров земли. 5 акров земли. Земля, вода, все, все, все. А зачем там, потому что там три школы. Каждая школа должна входить только на два акра. Одна школа – это два акра должно быть. Да. из-за того, что у нас три школы, и мы делаем все это компактно, и это, одно... И это все вид. одно здание, угу. а, и к нему одно футбольное поле. Не два футбольных поля, а одно футбольное поле. И это у нас значительно снижает расходы. Потому что это вообще почему? Мы изначально думали о школе. А потом, когда мы начали узнавать нюансы, мы поняли, что это три школы. Потому что благодаря трем школам мы сэкономим финансы и мы достигнем максимальную цель. Но если школа платная, то это же может окупиться быстрее? А, да, если построить там общежитие и на самом деле принимать там тех студентов, у которых Я есть продвинуть. деньги, у которых есть деньги, то мы можем сделать в реальности несколько классов платных классов и за счет этих платных классов будет откупаться полностью вся школа. Дорогие друзья, подписчики, знакомые, все кто сейчас смотрит это видео, это исторический момент, потому что давайте так, через некоторое время, я не буду называть сроки, хотя вот примерно, вы чувствуете вот сроки, когда это свершится, пример. А, Хотелось бы скажу так, когда бы вы хотели? Знаете что я? бы школа я, уже я стояла. Вам, я вам, Оксене, я, я не, я ничего, мы соли не люди, которые любят сидеть на одном месте. Вы вот, на пять лет едете? Как да, мы едем на пять лет. С но, но у нас, ребенком, но, друзья, да, кстати, которые под столом находится он и чем-то заняты. Но я хочу ответить на ваш вопрос. Я, я хочу сказать, что мы не люди, которые хотят создать там зону комфорта и жить в зоне комфорта. Мы хотим, чтобы подобный проект он просто был осуществлен и чтобы там оставался кто-то то лицо доверенно да потому что мы готовы передвигаться дальше и а мы даже много, мы много, даже много, соли много. говорили мы согласились о том что если мы а, все что мы можем сделать вот здесь в этой местности потому что эта местность она еще чем качественно характерно и удобно а, тем что это находится скажем так в центре всего того региона, вокруг которого расположены церкви, с которыми мы работаем. И здесь, на этой территории, вполне вероятно, появится еще одно здание, которое будет как комьюнити-центр, в рамках которого возможно проводить обучение. Потому что привозить людей с гор э, в город, это стоит в несколько раз дороже, чем они просто перейдут пешком 5, 6, 10 километров через с горы на гору и будут находиться там и будут обучаться. Потому у нас эта часть, она еще очень интересная. Вот, вот именно вот этим фактором, что мы можем создать там как некую образовательную миссионерскую базу, которая там будет находиться. Друзья, если вы расположены, да, ехать, приехать, Хотим? если вы хотите к нам присоединиться, я жду к нам, к ним. Спасибо, <со ilan> к нам, к нам, конечно, Ксения, к нам. <со> <со> Нет, я в любом случае буду стараться как-то помогать, но в любом случае я присоединяюсь, поддерживать молитвенно, направлять какие-то идеи, бизнес-идеи тоже, да, внедрять, маркетинговые. Друзья, поделитесь этим видео, если у вас появятся идеи, если у вас появится желание расположение всем, как вы только можете поддержать. Гунтерс и Оля, их каштеги есть тоже на страничке, также есть канал YouTube, да. как называется правильно. Да, и наши можете... хэштеги, наши хэштеги через фейсбук, как вы можете найти информацию о нас это go with christ, go with mission, у нас mm -hmm. есть два хэштега под которыми мы выставляем все наши видео, все репортажи у нас очень много там социального видео друзья мы не говорим только о том что мы мыслим только в рамках скажем так нашей христианской веры мы мыслим в рамках того как живет общество там так красиво все у вас показано как будто ты окунаешься друзья спасибо за ваше время что приехали. спасибо специально поделились этим проектом впервые вы все его увидели это вы говорите, не простые. это непростые, это уникальные люди, миссионеры, которые готовы на пять лет с маленьким ребенком уже второй раз и надолго поехать в Кению, служить и строить будущее для этой страны. Это уникально. С вами была Ксения Канатоп, город Портланд, миссионеры из Кении, которые из Сакрамента жили в Сакраменто, будут жить в Кении. Всем хорошего, доброго времени, суток пока. Благословения.